Муж возвращается домой в жопу пьяный. Пока шел, на сук напоролся. Думает, ну сейчас приду домой и пилой отпилю. Приходит домой с порога, орет. Жена, где пила? Жена так выходит, нигде. Сам посмотри, нажрался. Мужик, да при чем десета? Где пила? Она, у соседа. И че? Он «Как у соседа? А зачем ты ему дала?» Она, «Да не дала я ему!» «Муж, как не дала, когда пила у соседа?» Она, «Ну дала! Откуда я знала, что он такой балабол?» Спасибо за просмотр! Оставляйте свои комментарии! Всем пока-пока.